Добрый день на О, Да, для меня это такая большая честь за делиться меня с вами и чест, с вас. своими эмоциями, переживаниями. Своими эмоциями. Я думаю, с чего начать? И вот как Мы шесть лет живем в Болгарии, 6 и 6 лет посещаем в Болгарии, эту цирку. И все шесть лет мы постоянно организуем какие-то мероприятия. мероприятия. Благодаря Геннадию Наталью, Благодаря мы привыкли на, Геннадий, Наталью, к тому, чтобы, чтобы выделять свое время да на то, время не только время, финансы и, финансы и вообще существует. эмоции любые любви, и средства, и средства, на то, чтобы а, побыть в уединении с Господом. Задобудем заеду с Господом. И мы ездили на Пенуэл. И не ходили мы в Пенуэл. Трэздиас. Трэздиас. Твас различные конференции. Семейные конференции были. Семейные различные конференции. Еще-еще что-то такое было. То есть за, за эти шесть лет где-то было 5-6 посещений 5 -6 таких 6 вот мероприятий. И мы вкусили вот этот и момент отделения времени для того, чтобы да удели, не просто время, прийти в воскресенье да на цирку, а чтобы прям побыть в этом, говориться, и самое ценное познакомиться с, с новыми людьми. То, да и я узнала, что в Праге будет я мероприятие, посвященное Праге, мероприятие по святену, пробуждению последователей Яна Гуса, именно Моравские братья, которые были последователями Яна накуса. Муравские. Муравские братья, куиду собили последователей. Да, я почувствовала, что мне нужно туда ехать. Я с уситих уйти до там. Учитывая то, что я мечтала посетить Прагу, это была страна именно. И номер один, все мечтали, да Прага. Именно Чехию хотела и посетить. Чехия. И э, все было против, чтобы я и туда всичко, ехала. Всичко срещу, това, да ну, и встреч, да уйти. вообще там. поездка такая достаточно. И потом доста такая скъпо. И тем не менее я сделала визу. Удачи вопреки твоим опытах виза Отделила время. Отделихся время. Отделила финансы. Отделих финансии. И поехала. И ути дух. Ну и все, уже в аэропорту начались трудности. И во флиртишь что-то от трудностей. Что-то что с паспортом. нечто с паспорта. что стало с паспортом? Что-то с посадочным талоном. Знаешь, что с билета? Наташа меня научила. Наталия меня научи, товарищи. Че, путь. <laughs> Когда есть какие-то препятствия, есть... препятствия. Это не повод сдаться. Не Это повод. А наоборот, мобилизовать. обратно тут вас, значит, И значит, правильным путем идем. И значит, ворвим правильно. В общем, это было пять дней общения с И очень классными людьми. с хора. Это было 300 человек с 23 трех стран. 300 души от 23 три державы. Основная идея была, чтобы мы все приехали с флагами наших стран. И, идея была, с с флагами на наши и это не была конференция, где была одна говорящая голова и вещала все это время. И это, не конференция, да един спикер. это было время, когда мы знакомились и мы находились в торжестве Иисуса Христа. Мы брали наши флаги Взимах и делали шествие. И прахме как-то таков... Поход. да и это было знаете такое ощущение единства представляете люди представители СиХора тратят деньги си, парити, чтобы приехать из из Казахстана, там, от Казахстан сейчас ценник на билет из Казахстана? от Казахстана около, около двух тысяч долларов чтобы приехать в Европу зада... сделать визу в Европа, и да Канада Америка, Канада, Америка. Португалия. Португа я была единственная из Болгарии. А с то вот Болгария. Не болгарка. <свят> не болгарка. <свят> не болгар но, но, слушайте, я уже шесть лет здесь живу, извините. Бачу, я уже почти не живе. Только и сынка, -то я осознала, что это моя страна, это это моя что земля, и держава, что я и земля, призвана быть И, призвана да и, и меня это была великая честь и, чест и гордость представлять эту страну. Представлять эту страну. Представлять эту страну. Представлять эту страну. Представлять эту страну. Представлять эту страну. Представлять эту страну. Представлять эту и представлять вот эти часы пражские, такие известен пражский часовник. Да. И а, там стояли люди и ждали, когда будут бить эти часы. И там застанах охора и чаках аккуатушки утром. Я думаю где-то может быть человек 400-500. Может быть 400-500 душ. И мы стоим посередине. И они бежим по солдатам на то же с флагами. Со с flagувети. Еврейские танцы. Танцуются. Еврейские танцы. И над нами горит солнце. И над нас горит солнце. И от солнца идут два крыла, и, от ангелы, и небо чистое. и что Бог дал нам знамение покажу, Небето Небо это чистое, и это больше какое знамение за нас. И мы стоим и на сцене, на 23, флага, 23 флага, и три флага. Мы начинаем высвобождать благословение и за почвами до, да и сказками благословения за прага которые, за те, кто бежал там, э, стоят и ждут, които и чакаха часовника, это было и твое больше много сильного. Но ну, а самое главное, Обаче, -главное что, что мы молились, что мы молились, каждый на своем языке. На свой язык. за, Болгарию. за Болгарию я молилась. За Аз. Чехию, за пробуждение, за, Чехия, за пробуждение в Европе. Это было очень И сильно. И сил. на следующий день мы поехали с черным предисловием. На территории Чехии есть такая земля Моравия. И в 1700-х годах Эти люди начали Движение, братьев, Тези движение на Муравских братьев, которые были вдохновлены. Проповедями Янгуса. От проповеди на Янгус. Янгус. это проповедник. проповедник ученый. Учен, просветитель, просветитель. Который внедрил образование в церкви. И вот это достояние, в общем-то, Европы, которое мы видим. На Европу, виждаме, это на все благодаря Христу. благодарение на Христос. И основное, что внедрили. И усвоено то, нечто, совкары, братья, в Культуру. В христианской культура то. Церкви, на христианской -то церкви, это быть служителем на своем рабочем да месте. Да, на и они отправляли миссионеров. И, и они их не спонсировали. И те не ги Они их учили. Те ги учат работать, да работат, если ты Работать. едешь куда-то, ты работаешь. Някъде, работиш, но они им оказали, им оказали. поддержку в виде молитвы. Молитва, и эта молитва была 24 на 7, И та 100 лет. 100 години, беспрерывно. Безпрерывно. Они подвергались большим гонениям. И, гонения. И вокруг Праги. И Прага. Очень много лесов. И много где есть пещеры. Кретой ему пещери, кретой его что их просто сжигали, что уничтожали. Просто саги саги уничтожали. Но они были готовы продавать себя в рабство. ради того, например, чтобы, например, поехать восточную Индию. За чтобы уйти, например, в восточную Индию. То есть для них благовестие было, Ты просто гуряха затопил. И вот так зажегся этот огонь. И после того, как ты себе запалил огонь от от у нас, от у нас, от быть, Я с не планировала, было вот там, в этой скале, где, где были скала, эти молитвы, и забрятались эти, эти братья, и нас повезли в лес это была такая Души расщелина. и это было на какую в скалата и 15 метров в высоту. Беше 15 метров и, вот метр такие вот и чтобы туда залезть наверх. можно вот влези там на горе ну, лету было опереться опирется потому что ты просто ты съедешь оттуда. Иначе, и мы сокатерихме там по 10 человек, по 10 души. мы молились. Тима Души, и просто невероятно, ощущение. И ты забываешь вообще о том, что ты потратил кучу денег на это, время, оставил свою сим потому си. что у тебя есть возможность, ты примешь этому да. которые имели вот Духовь это с общение день. с Духом Святым, и они свидетели, есть, и мы находимся в облаке этих и сейчас. Со и и свидетели и сега. Ну, в общем, я могу долго рассказывать, и могу к чему я выводим, Когда мы отделяем свое время, то отделяем э, финансы или финансы жертвы жертв, чем-то жертвы чаще всего это даже силы на нас здравит Богу не нужны эти жертвы Господь не все нуждаются из жертвы. ты это нужно нам как бы, чтобы мы заявили нужно за нас я готов да я хочу да заявим числами готовые чьи войсками я очень устала за этот. Я Мурих Потому что очень было все активно. что много активно. Я была очень впечатлена. Но много впечатлена. Ну до меня только сейчас. Удачи спустя. Саму сега следит на средница. что самое с разберем каков все смены И я хочу сейчас вас вдохновить. Да Наша церковь это та церковь. Наша церковь тази церковь, которая не только говорит по воскресеньям. Говори в неделя, так или иначе мы постоянно проводим какие-то мероприятия. Такая или иначе постоянно провождаем я как в Для того чтобы отделить свое время. Задоуделим да свое это время. Пропитаться а, силой Духа Святого. Да, сеноситимся силото на Святие Дух. И сейчас в октябре месяце и всегда в октябре это три дня. У это три дня. Отделенного времени без телефона. Отделенное время без телефонии. Без Общение с внешним миром. Без общения с внешним миром, свят Но когда ты созерцаешь, Бачу, и видишь Господа, и ты говоришь: "Давай", и ты Я хочу на новый уровень. Да Все, да я него, Говори. Се, да ты ты Говорим, с новыми людьми. Ты Да, ты точно так же жертв... У меня же бизнес. Иди, послушай, я начну жертвовать. Что-то бизнес нет, или не нямат пари. Чтобы э, получить крещение Духом крещение сколько дух? дней были в горнице? Колку Дней Бяхова в горнице-то. Десять дней в горнице. Представляете дней? как им хотелось работать? Представляете как им все раздражало? Да Колку ей всичку, какво правим токи ждем, зоб, какво это так написано в Деяниях, что через дней с и святые дух да, вот Они хотя... раздражались были много там, э, Поле стоит, у кого там виноград работа, да. Но тем не менее, Но, бачу, они были в ожидании. В Поэтому я вас и за тува, то, чтобы вы уделяли время, да уделя, да время, финансы и финансы на то, чтобы за то, чтобы самому же напитаться. Да Это подхраните. никому не нужно. Это тебе не нужно нужна. на никого. Нужно затеп Поэтому я вас вдохновляю. Я вам. И призываю сейчас. И призываю разобраться, что такое трездиас, да... и поучаствовать. Там. В первую очередь да не тот служитель. А как? А, как помазанник. А как помазанник? Как тот, который желает слышать Бога. На этот трез. и за то же трездец приезжает 50-60 служителей. служителей. из штатов, Израиля, от Израиль, Казахстан, мы визы для Сейчас отправим за от Виза стоит? 80, 80 евро. Только на визу. визу плюс да. страховка. Плюс, плюс билеты и все билеты и, и тут, Питание. Хранят. все, еще и везут с собой подарки, и плюс твои носят подарки для чего? для, для того, что? чтобы послужить за да нам, на нас, поэтому дорогие, мы и за вас приглашаем, наши не неим на это мероприятие, за твои мероприятия а, а, побуждаем вас приглашать других людей и мы молим до и других хора это возможность пережить праздник, возможность до да любовь особенно важно это тем и особенно важно за Тези. Кто не пережил вот эту Божью отцовскую любовь? Кто не переживал Тези? Который пришел любовь церковь, на наше отец, а който убежал на цирк. И не понял сразу пошел в служение. Он же не перебрал ничто и убежал на служение, на хоры то. Приходи, тебе важно вот вот, и важно, да переживете. Вот это состояние ребенка. Твое состояние на детей. Для чего? Для того, чтобы ты уже вошел в отцовство. За да чтобы ты не был да влезем в позиции отцовству. Не зрелая личность. Да, не смеем в позиции, она не зрелый личность. Ну вот так, как-то я вот так плавно подвела. <laughs> я не планировала, кстати. Основное то, что... Основное ребят, то я, е, я так благословилась этой поездкой. Че много благослових от това путевание. И вот сейчас через Диас. И сега ще има через Диас. У меня есть в сердце провести такое же тържество В сердце си имам да проведем подобное тържество и тук в България. Может быть весной, но... Может быть през пролета. С пасторами. С пасторами ще говорим. Короче, халлилуйя, у нас церковь самая лучшая, <решит> которая не просто сидит вот так, и мы знаю, не болтаем, просто с си говорили, А мы все делаем. У нас вот среди недели мы что-то там перестали. Мы и правим нечто постоянно си говорим. Постоянно сейчас вот большой пласт работы, чтобы подписать договор с этими Аж тяжелыми много работы с подписыванием на договор. Чтобы все паспорта на получение виза Да и платить всячки за получавание на виза. И это все мы сейчас делаем только для служителей. И эту вагу Которые хотят служить искат, нам. какую заслужат на нас. Болгарскому народу. На болгарский народ. И, конечно, имеем виды на и Турцию. И Турцию. Потому что Болгария это то место. что это Это такое звено и два один доступ, какой не доступ до Турции, Вот это все я хотела что сказать. Река, <laughs> Спасибо, дорогие. благодаря Спасибо. Спасибо.